Привет, с вами Илья. И сегодня мы начинаем новую рубрику «Жить обычной девчонки». И в этом подкасте будет история нашего канала. Наш канал все началось с того, что я захотела снимать видео и подумала, а я смогу такие снимать интересные видео, чтобы всем было интересно. И вот вы сейчас меня видите в этом подкасте. Я начала снимать. Я думаю, следующая серия Привет! Как обычно. Давай. Извините за столь долгую перерыв, потому что нам позвонили и нам как всегда помешали. Это была первая часть подкаста, вторая будет уже у Насти.